приветствую вас представители знака зодиака весы посмотрим сегодня основную атмосферу месяца февраля что он вам несет ну само по себе начало месяца первые пару дней обещают быть достаточно благоприятными комфортными Венера особенно по сфере вашего здоровья по сфере вашей работы а вот уже 4, 5, 6 там будут складываться напряженные аспекты когда лучше воздержаться от любых конфликтов будет слишком такой насыщенный эмоциональный фонд, причем он будет такой негативный, деструктивный и возможны конфликты с противоположным полом. Для вас это еще тема связана с людьми издалека, с иностранными партнерами. А вот уже с 7-8 ситуация выровняется, Венера образует успех, аспект благоприятный к Урану. Уран это тема, Чужих денег, денег ваших партнеров, возможно, какие-то неожиданные поступления, приятные договоренности, хороший период для начала сотрудничества с кем-либо. Так, 10-11 ⁇ это период, когда есть смысл заключить какую-то очень важную сделку, особенно если она касается недвижимости, ну и любых дел семьи. Это может быть крупное капиталовложение, покупка, ну, скорее всего, покупка в, больш, в большей степени, чем продажа. То есть вложение в недвижимость или вложение в, свой, в свою семью, в свое место проживания. Также 11 числа еще Меркурий переходит из 4 в 5 дом, оживляется ваша любовная сфера, сфера наслаждения, развлечений, сфера, связанная с детьми. Здесь важно подходить к этим вопросам креативно, больше давать свободы. Самое главное это дружба, сотрудничество на основе общих интересов. 14-16 будет формироваться благоприятный аспект в вашей сфере здоровья и работы. Это соединение Венеры с Нептуном. Я думаю, что в этот период вы себя очень хорошо, ну, во-первых, ожидайте поступление приятной суммы денег и это будет аспект связан с улучшением самочувствия с какими-то благоприятными обстоятельствами на рабочем месте ну, понаблюдайте 17 18 меркурий сделает аспекты из вашего пятого дома дому партнерства очень благоприятный период для поездок для договоренности для знакомств для смены работы для подписания договоров для решения очень важных вопросов да, особенно если они касаются каких-то юридических дел а для э, смены деятельности ну для, для того чтобы записать своего ребенка на какой-то там кружок или куда-то с ним поехать, то есть любые передвижения, связанные с вашими любимыми и детьми, они будут очень удачными может быть, да, получится вот, знаете, куда-то перевести или в другую школу то есть в какую-то другую организацию что-то должно пройти удачно для них 18-19 Венера в более благоприятном аспекте к Плутону это значит, еще это еще один указатель на какую-то очень важную сделку. Смотрите, для тех, кто занят частным бизнесом, здесь есть шанс очень хорошо заработать или получить очень какой-то серьезный проект. Для тех, кто работает на кого-то в других организациях, здесь может быть доход от недвижимости, это может быть получение какой-то крупной суммы, это может быть улучшение вашего самочувствия, выздоровления, ну, вплоть даже до зачатия. Но ну, что-то, что-то будет очень хорошее, благоприятное. Так, новолуние в Рыбах будет 20 числа. И также будет в Рыбах. И также 20 числа Венера перейдет в знак зодиака Овен. И я могу сказать, что это будет очень интересное событие, поскольку для вас Овен является седьмым домом, противоположным от вашего дом-партнерства, активизируется ваша партнерская сфера, будете, будете больше настроены на ближайшие три недели, на конструктивное взаимодействие, вы будете больше расположены, к тому, чтобы взаимодействовать с другими людьми, будете очень привлекательны для них, они будут привлекательны для вас. И здесь еще и подключится в эмоциях страсть, напор, импульсивность, физические чувства выходят на первый план. Далее 20-21 будет наблюдаться немножко тут напряжение. Сейчас я посмотрю, чего вас это коснется. Так, по вашему пятому дому любви, детей и увлечений будет напряженный аспект формироваться к урану. Уран это восьмой. Ну, здесь, возможно, какие-то неожиданные либо необходимые траты на детей или на кого-то из тех, кого вы любите. И здесь что вам дается? По девятому дому идет решение. Знаете, вам тут подсказка смотреть как-то в дальнюю перспективу. Прежде чем во что-то вложиться, нужно как-то подальше посмотреть, насколько это ну, необходимо, выгодно и целесообразно. К концу месяца, к 28 числу, начнет складываться благоприятный аспект между Венерой и Юпитером Хероном. Все это дело у вас идет по противоположному дому. Шикарный аспект для того, чтобы выйти замуж, жениться, организовать какое-то торжественное мероприятие. Встретить человека, который окажется не просто любовью в вашей жизни, но еще и, хочется сказать, человеком, который будет вам помогать, легко решать все ваши проблемы который будет всегда рядом, и более того, тут похеронность, еще указание, что это может быть не один человек, но, знаете, ну, человек, который вот вас буквально вот спасет, вытащит из любой ситуации, на которую можно положиться, ну, даже если это не человек будет для брака, но все равно где-то вот в вашем окружении такие люди, они будут, вот обязательно воспользуйтесь ситуации и постарайтесь где-то мелькать почаще чтобы не пропустить этого человека но для тех кому интересно посмотреть более глубокую эзотерическую часть на картах я задам один вопрос чего будут касаться самые главные события для представителей знака зодиака весов в феврале первая карта карта это гора вторая это Кольцо и третье ⁇ всадник. В сочетании они все означают, что ожидаете новостей издалека. И здесь может быть человек, либо предположение, либо а -а -а. это человек связан с заграницей. Какой-то очень важный союз. И это или предложение вступить с кем-то в брак, или же это ваш партнер откуда-то вернется к вам, или новости от него, или он сам приедет. Ну, в общем-то, ждайте. Какие-то главные события, скорее всего, не коснутся за границей. Переезд может быть ваш личный, или вы, вы к партнеру переезжаете. Ну, здесь вот что-то может быть такое. С партнерством точно. Ну что, желаю вам благоприятного месяца. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах. И подписывайтесь на канал, кому интересно.